Всем привет! Сегодня с вами Маша, одна из ворон. Под первой частью истории Star Stable Online вы собрали более 1000 просмотров и 100 лайков, поэтому я выпустила вторую. И как только на видео, которое вы сейчас смотрите, наберется 200 лайков, я выпущу третью часть. А теперь поехали! знаете что такое боль? я этот материал сейчас собираю на телефоне и пишу текст этот на бумаге комп умер. если вы смотрите это видео, то у меня наконец-то появился новый Уф. мучаюсь ради вас до слез. лайв только на выходные в виде акции. вы серьезно? Ура! Чемпионаты пошли в 2013 году. Я скучаю по снегу. Куча новых сюжетных квестов, о которых вы и так знаете. И да, я не плакала из-за нее. О боже. В 2013 году мы наконец-то можем иметь больше, чем одну лошадь. Ну, про ивенты нет смысла говорить. Я это показываю просто для того, чтобы вы могли увидеть, какие раньше стили давали на дни рождения. Ну, зацепили они меня. Это был мой первый винт в игре. И да, ребят, история Star Stable Online будет выходить всегда, не прекращая. То есть, когда мы подойдем ближе к нашему времени, ролики такого типа будут выходить реже. И как пройдет достаточно времени, чтобы иметь много материала для видео, то тогда оно и будет. Надеюсь, что мы не очень скоро подберемся к настоящему времени. Теперь продолжим. У нас в начале было это, потом в 2012 году появилось это, а затем, наконец-то, в 2013 году добавили село Урожайное. Поехали смотреть тизер локации. Music mm -hmm. Я помню постройку этого моста. Видела на чужих видео, что магазин стоит уже около него. Но раньше мы бегали туда-сюда, особенно те, кто не желал тратить деньги. Посмотрите, кого у нас тут добавили в 2013 году. М. Ой. Как я могла забыть о первых покупных лошадях? Когда упоминала об имении больше одной лошади? Вот они. Морганы, англы, датские, немцы. Находились в форт Пенте, Велделе, Фергрове и на ферме Марли. Так, тут еще какая-то информация. Так, про Кинтик добавили в апреле только, точнее, 10 апреля 2014 года почти ровно 7 лет назад, добавили 12 лошадей, довольно много для начала, о боже, можно было иметь только 6 лошадей на одном аккаунте, и тут же добавили возможность продажи лошадей, вы теперь понимаете, зачем она была нужна? Только я не понимаю, почему ее до сих пор не убрали, Лошади стоили в районе между 300 и 1500 старкоинс. Возможно, цены поменяются. Что за хоррор они тут пишут? Добавили стилиста для лошадей. Вот так вот эта лавка выглядела раньше. Уже тогда, в 2013 году, были такие конкурсы. Добавили звезды. Кажется, как всегда, будто бы я забыла что-то очень важное. И это даже не из-за того, что я собрала весь этот материал на лагающем телефоне. Я уже говорила в этом видео почему. Буду надеяться, что реально ничего важного не было пропущено. А видео подходит к концу. Как я говорила в начале этого ролика, 200 лайков под этим видео, новый выпуск истории Star Stable. И всем спасибо за просмотр, и всем пока!